Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко и вы на канале «Честный юрист». В этом видео я расскажу, по каким основаниям происходит отстранение работника от работы в случае угрозы возникновения и распространения инфекционной болезней. Основания отстранения от работы сотрудника указаны в Трудовом кодексе. Статьей 76 Трудового кодекса установлено, что в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно правыми актами Российской Федерации работодатель обязан отстранить работника от работы.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 В силу статьи 101 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановление предписаний, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц. При этом работодатели, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны проводить санитарные противоэпидемические профилактические мероприятия. К таким мероприятиям относятся в том числе и профилактические прививки, проводимые в целях предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Согласно части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарных, гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенных в период чрезвычайной ситуации, или при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий, карантина, либо невыполнение в установленный срок, выданного в указанные периоды, законного предписания, постановления или требования органа должностного лица, осуществляющий Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор о проведении санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. Влегут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 000 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административная обеспечение. Приостановление деятельности на срок до 90 суток на юридических лиц от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Как сообщал Уперштаб Москвы и руководитель управления Роспотребнадзора по Москве с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации от COVID-19, управление Роспотребнадзора по городу Москве при направлении судматериалов будет просить о применении санкций только в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Согласно части 3 статьи 5.27.1 КОАП, допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических в течение трудовой деятельности медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня, обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний, включают наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей на лица осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 15 тысяч до 25 тысяч рублей на юридических лиц от 110 тысяч до 130 тысяч рублей таким образом несмотря на то что трудовым кодексом не предусмотрено увольнение работников за отказ